Не могу заставить себя заниматься уже месяц. Так все перепуталось в голове. Все оставила я, мне так было хорошо и спокойно. Не начинайте. Я веру не потеряла, что наработал работает. Но одна мысль периодически приходит: начинать заниматься. теряя время. Послушайте, никто не теряет время. Дело в том, что человек думает, что он может что-то накопить или может что-то изменить. Вы на самом деле не накапливаете, а трансформируете. Поэтому, когда вы занимаетесь, у вас происходит трансформация. И, видимо, эта трансформация, любая трансформация, она связана с реабилитацией. Именно поэтому, когда человек позанимался, ему не хочется, то он не должен заниматься, он должен сделать перерыв, чтобы произошла реабилитация жизни, чтобы произошло изменение человека, чтобы это не было физиологически откровенно тяжелым состоянием. Именно поэтому я противник активных таких занятий, когда люди по 10 часов занимаются. Зачем? Так происходит угнетение и нервной деятельности, и очень много событий вокруг появляется. Не нужно этого делать. Позанимались месяц-два, месяц-два сделайте перерыв. Там, когда вновь появится внутреннее желание, вновь продолжайте. Это не должно быть вашей жизнью. Жизнь ⁇ это радость. И наша основная медитация нашей школы – это получение от жизни удовольствия, удовлетворения и чувствование того, что Бог нас любит и желает создавать как можно больше для нас доброты или проявленной доброты. Людмила Дубовая, скажите, пожалуйста, как правильно читать коды на детей семинара Эзотерика для детей ежедневно или несколько раз в неделю? Можно несколько раз в неделю? Можно в пятницу?